измененное состояние ощущения в анахата-чакре и вишудха-чакре говорит об их трансформации. Видимо, были какие-то блоки, блоки должны уходить. Знаете, когда как приходишь с мороза, обморозивши ноги да, или руки или уши, в тепло, и они начинают оттаивать, они начинают болеть. Но какое-то время они, они ничего не чувствуют. Вот сейчас оттайная, что называется, вот этот вот блок, который предопределил онемение, омертвение тканей в виде чакр, уходит, но тканям нужно какое-то время на восстановление, чтобы восстановить кровоснабжение. Поэтому вы пока их чувствуете неприятно, они, они болят. Да? Вот это вот состояние холда, это как раз от этого. Совершайте чакральное дыхание, регулярно почаще совершайте чакральную прокачку, и энергоснабжение восстановится значительно быстрее, если вы будете просто так ждать. Причиной вот такого поражения анахата и вишутха чакры скорее всего послужило событие или серия событий, в которые вы слышали слова. Но не просто оскорбительные, а убивающие вас. Здоровое сознание предпочитает просто перекрыть канал доступа информации подобного рода, чем дозировать, фильтровать эту информацию или каким-то образом научиться работать с ней. Когда вы будете работать на третьем, в особенности на четвертом курсе, вам эти события предстоит вспомнить и отработать их уже технологически. А пока просто реанимируйте тело, реанимируйте свою